Девушка, а не подскажите, где находится поликлиника? Вон там. Спасибо, девушка. Ты очень добрая. Ты мне так вежливо ответила за доброту твою до да завежливость. Я хочу тебе бесплатно погадать. Значит, у тебя есть казенный дом, в котором ты работаешь, и что-то там неладное творится. И в этом казенном доме отворятся какие-то денежные, нехорошие дела. И ты знаешь, у тебя есть сестра, и мама у тебя есть. Да? И мама, возможно, скоро заболеет. И ты знаешь, на, ваш, на вас с сестрой доведена порча. И порча, доченька, это очень черная порча-доченька. Порча, да, это сатана на Надо ее выводить, эту порчу. И надо обязательно положить золото. Чтобы эту порчу снять, нужно положить золото сатане. Это будет выкуп для сатаны. Сатана золото заберет, и вся порча от тебя уйдет. Поэтому нужно специальное заклинание, чтобы это все ушло. Это будут говорить женщины наши специальные, которые снимают эту порчу. Деточка, если это все не сделать, помрет вся твоя семья. Все погибнет. Все погибнет. Это я тебе серьезно говорю. Это все проверено. Нужно положить золото. Снимай. Есть у тебя золото. Я вижу, что есть. Я вижу, что девочка, ты состоятельная. Что у тебя мужчина хороший наверняка есть. У тебя будет еще богаче мужчина. Поэтому снимай, да-да-да, вот обязательно это надо, да. Обязательно все снимай. Я все это снесу на кладбище. Сатана испугается сразу. Мы прочитаем заклятие, и все будет снято. Я тебе правду говорю. Нам, может быть, многие не верят. Но это все правда. Это все научно доказано. Вот, спасибо, девочка. Ты очень вежливая, ты очень хорошая. Тебя очень многие обижают. Я тебе могу еще почитать заклятие, чтобы тебя никто не обижал, Только нужно еще денег. Денег? Да. У тебя в доме есть деньги? Должны быть. Есть. Пошли к тебе домой. А еще, если есть какие-то медали или коллекции, на них это тоже какая? может быть порча. На всем, что имеет цену, может нет, быть, нет, быть такая порча. Так. Поэтому ее нужно снять. Так, сейчас принесу ноутбук. Давай, давай. Неси. Так, а что еще есть? Планшет есть? Ланшет есть. Давай сидит мои хорошая планшет. Угу. Что тут у вас еще есть? Чтобы снять-то, Сатана-то любит много подарков. Сатана вообще очень любит много всяких подарков. Поэтому надо еще что-то слушай на сестре же твоей порча ты будешь ей звонить конечно я же тебе рассказывала да, ну Ой, а денег-то у меня нет Чё, денег на телефоне нет mm -mm. странно такая квартира денег на телефоне нет ну на позвони с моего ладно у меня там деньги есть на телефоне немножко Алло Катька, привет. Знаешь, ты мне тут женщина встретилась, и она говорит, что на тебе порча. У тебя, может, что есть? Давай ей. Она говорит, ну если мы что-нибудь дадим, она с ними Да? Ну хорошо. О, тут ремонт? Ага, ну все, давай неси все, что есть, все дорогое неси с собой ко мне сюда, неси. Эй, эй, ты ч? Эй, ты ч? А как я отсюда выйду? Пока ремонт не сделаешь, не выпущу. Какой ремонт? Ты ч? я не умею. Научишься. Телефон. Ах ты, зараза, ты меня обманула. Ты телефон у меня забрала. Ты, зараза, я тебя накажу. Я на тебя порчу наведу. виду! вы такая? Как людей научилась обманывать, так и ремонт научишься делать. Слушай, давай без шуток. Открывай, я тебе серьезно порчу наведу. Я что, долго буду тут сидеть? Забирай свой ноутбук! Забирай свой планшет! Выпусти меня отсюда! У меня дома тоже дети ждут! Какая зараза попалась! Алло, Вань, привет! Представляешь, сейчас такое случилось. Иду домой, а мне цыганка навстречу. Она мне там такого наговорила, наговорила. Ну и так получилось, что я ей все отдала. А теперь она у нас на кухне сидит. Я ее закрыла, и что мне с ней теперь делать? Каско, каски сам. Ну хватит уже, ты же девочка хорошая! Открой! Он дачевица а? вот. Слушай, ну забери ты свои вещи Забери ты золото свое Ну хочешь, я тебе свое отдам Ну выпусти ты меня У меня дома тоже деточки маленькие Меня ждут они плачут, маму ждут домой. А мама не придет. Ну, что я тебе плохого сделала? Я ж тебя не обокрала. Что ты там молчишь? Давай уже, отдаю я тебе все твое. Я все твое тебе отдала. Что ты хочешь еще? И так меня долго держишь уже. ты а? Вот встряла то а? Чем мне прицепиться к тебе? Захотелось. она уже писанта, кинула там тума. Нафиг мне надо это все. Ничего я. Чего себе! Это все правда. Это все научно доказано. Пошли к тебе домой Ты красивая, хорошая Надо, Я очень хочу себе, тебе помочь Себе? Тебе. Ну все, я по-цыгански по по поругалась Сейчас буду это по-русски Девушка, подскажите, где находится поликлиника? Наоборот, наоборот, говорили. А, да?